В обороне начинает команда Youngblood, Lion7 будут атаковать и карта Tuscan. Best of 1 матч, полуфинал турнира Blood Cup. У микрофона Александр Найф Смирнов и приятного просмотра. Дарик, Way2Sexy, Котлета Воин, Жулик и... <coughs> как? Как? Ну, написано... Как его? <coughs> как, черт возьми, читать его? Никнейм Котлета Воин, ни хрена себе, вот это Воин! Вот это воин дабл кил спа. Я вообще редко очень встречал. Налосовал так прилично ребятам. Ну, короче, будем. Пихарь! Во! Пихарь будем его называть. Вот так. Так будем называть пихарь. Ну и у команды Line 7 это Evolver, Kiss, Pure Pleasure, ХС Машин и Complete Devil. Собственно, Дарик ничего себе! Просто по волосам. Увидел волосы, выстрелил, и моментально сделал прическу как у Александра Найф-Смирнова. Такую причесочку сделал своему сопернику, а счет 1-0. Повели в счете Янг Блад. И напоминаю вам, дамы и господа, что в чатике проходит голосование, где... 55% голосуют за то, что команда Line7 выиграет в этой встрече. То есть пока как-то так это все выглядит. В Янгблат на самом деле верит не очень большое количество людей. Если быть точным, в их победу верит лишь э, 10%, а точнее 20% из-за прошлого. Котлета Воин с Дариком по минусу. Пихарь отъезжает э, в размен за Своих э, тиммейтов, которые на меду смогли оформить прием. но ну, тут, конечно, пистолеты. Даже пусть, окей, Вольверс подобрал МПшку. Все равно, равно не верю. Ничего себе, я все равно не верю. Жулик, даблкилл на МПшечке. Все, казалось бы, было хорошо у... У-у-у! ХС машин! Отличный хедшот! И теперь Тец на Тец. Своиту Секси! Здесь, конечно, МПшка в упоре оказалась более правильным девайсом, потому что, во всяком случае, победил тот, у кого была МПшка в руках. 2-0! <noise> Напоминаю вам, первый полуфинал завершился победой команды Агрессив, и теперь победители этой пары сразятся с Агрессив в финале. Ну а проигравшие, я не знаю, есть ли на этом турнире игра за третье место, то в таком случае проигравшие сыграют с командой Team Rebel за право называться третьей по силе командой. Не знаю, слышали вы сейчас или не слышали Человек-сосед очнулся И, по-моему, очнулся он прям где-то За стеной, потому что аж пол Задребезжал сейчас от того Как он в это, вхерачил Свой, простите меня, перфоратор Куда-то там Надо пойти ему этот перфоратор в очко переставить, наверное ХС машин, минус котлета воин Два, три, два да, Один один пихарь остался, но пихарь, кстати, как вы видите, запихивает неплохо что первому, что второму. Один один с кисой. Киса 666. Дигл и 14 тайминги. Тайминги! Какой неловкий момент! И пихарь ошибается. Пихарь ошибается в своей стрельбе и таким образом становится 2-1. Печалька непростая. Топа отправь, пусть кушает соседа Да он, кстати, бы с радостью на самом деле С радостью Просто вопрос, я уже говорил как-то раз на трансляции Что один раз я живу, вот чтобы вы понимали На восьмом этаже Человек делал ремонт на четвертом этаже Вот прям под моей квартирой Но только на четвертом этаже И я слышал, как он Просто как будто бы это было на седьмом В общем, это кошмар, поэтому Сейчас еще попробую узнать, где этот человек Сосед очнулся Пока что команда Line 7 выходит на точку А и не видит соперников в упор, кроме разве что Жулика Жулика сложно не заметить, уже в который раз он подпорчивает, так скажем, нервишки своим оппонентам В целом выиграть не помогает, но такая история, что нервишки тоже надо иногда портить оппонентам -то. About CSGO. приветствую Ну и также, дорогие друзья, не, со не сочтите, конечно же, за наглость. Но если вдруг вы не прожали лайкосик, обязательно делайте это. Саня Штраборез с 1 по 9 все слышат, я старался. Ну вот, как бы, вот такие вот истории. Потом попробую найди, да? Минус от хайс машин второй минус от него же, и оборона рассыпается на точке А, просто как карточный домик от малейшего дуновения ветра, погибает жулик, и следом за ним умирает э, пихарь, и неожиданно у нас квадрокилл в исполнении хайс машины Не все, конечно, хедшотами, но, но 4 минуса это тоже, знаете, как бы не хухры-мухры, как говорится. 3-2, Line 7 вырываются вперед Ну, так скажем, номинально пока что вырываются вперед Неясно, что там сейчас предоставит нам Young Blood в следующем раунде Во всяком случае, Дарик вооружает снайперской винтовкой Очень интересно посмотреть на реализацию данного девайса а он уже от... Я... <смех> я, я переключаю, думаю, где Дарик. Смотрю, в килфита его убили. Жаль, жаль, не успели посмотреть на АВП. Но зато успеваем посмотреть на попытку приема точки. И здесь нежданно-негаданно ситуация становится рав... равной. 2 в два. Жулик, ух ты, вот это жулик. И пихарь. Жулик и пихарь отжулили и отпихарили своих соперников 3-3 Молодцы ребята, красиво оформили прием оппонентов Не дали пройти даже дальше котов 3-3 Справедливые 3-3, собственно, о чем я и говорил Неизвестно, что Янгблат нам а, предоставят В ходе этого раунда И в ходе этого раунда Дарик, к сожалению, АВП свое не реализовал Но команда обороны справилась даже без снайперских винтовок каких-либо Эвольверс с тиммейтами принимает решение в этот раз выйти на точку Б. Спросите, почему именно Эвольверс? Ну, просто он бежал почти самый первый. Киса выбегает вперед. Эвольверса. Оба погибают от рук котлеты воина. Бомба устанавливается. А нет, не устанавливается. Комплит Девил. Комплит Девил. Нет, к сожалению, нет. White to sexy. Way, Простите, ту Sexy Забирает двух оппонентов. И таким образом мы получаем счет 4-3. Так, когда будет турнир, где участвует Нукус? И насколько я знаю, турнир в Узбекистане планируется ближайший 14 августа, и я не знаю, будет ли на нем участвовать команда из Нукуса, но потенциально могут, могут. Раньше не будет точно никаких турниров. Бабах! Просто пушка молод! Комплит дэвил, даблкил с деглай и киса еще один минус 3 в 5, простите, 2 в 5. На ровном месте абсолютный неждан для коллектива Youngblood. Я уверен, что ребята не ожидали такого жесткого прессинга на пистолетах. Вольверс забирает вейту секси и, ну, один жулик остается. Но это очень, черт возьми, опасный человек, как вы видите, забирает хайс машину пытается забрать второго, и это успешно, но Эвольверс... Но Эвольверс, как бы, это Эвольверс. 4-4. Я считаю, что вот, кстати, жулик как раз-таки и Эвольверс, это, наверное, вот приблизительно наравне такие жесткие ребята... В принципе, конечно, неплохо и ХС-машин Про остальных особо пока сказать мне нечего С остальными ребятами я попросту не так сильно знаком И редко их видел Ну, Pure Pleasure тоже неплохо играет Ну, типа, послабее немножечко 14 августа One Турнир Да, About CS, да, абсолютно верно В каком городе, к сожалению, не знаю Но, да, 14 числа Я жулик Depression Плюс plus... тайт. Ну что это за такой депрессивный никнейм Ты чего, жулик, жулик а, Так, пихарь Мне постоянно хочется назвать его его никнеймом Но я понимаю, что это немножко нецензурно было бы Минус Pure Pleasure Complete Devil последний Ну давайте посмотрим Такая флешечка на отвлечение на мид Никого она, скорее всего, конечно, не отвлекла за это время, но хорошо хотя бы, что она была Ох ты, ничего себе сбрил Ничего себе в ухо дали сейчас комплит Девилу 5-4 в пользу Янгблат, ну вот, а вы говорили Так, простите, товарищ, но такое я публиковать не буду а потому что я не знаю, в шутливой форме вы это говорите или же все таки нет. Поэтому давайте просто спрячем это. Это из мультика «Даш следопыт». А, да? Ну, тогда ладно. Тогда понятно. Аскар, приветствую. Ну что ж, десятый раунд этой встречи. А борьба, между прочим, не на жизнь, а на смерть. И прям вот, кстати, ноздря в ноздрю, тык впритык, нога в ногу, как угодно говорите. Но... Пока вообще ни разу не понятно, кто же здесь окажется сильнее и приблизится к победе хотя бы в первой половине. А про матч-то уж я вообще молчу. КС-машин на дальней дистанции не справляется с тем, чтобы забрать э, пихаря. Снимает с него 25 хп и только этим вынуждены ограничиваться. И Вольверс перестреливает э, воина котлету, а дальше ловит, э, ловит вертолеты. Видимо, последняя рюмка была лишняя. Мне Вольверс следом еще и забирает пихаря. Видимо, начало отпускать с последней рюмки. А со мной даже не поздоровался, да? А, Дима, прошу прощения. Не увидел сообщение. Приветствую. Да, здорово, здорово. Да, увидел. Увидел сообщение, Санек, здорово. Блин, извиняюсь. Но не всегда успеваю увидеть все все сообщения. Такое бывает. А вы будете комментировать Youngblood против Rebel? А -а -а, вообще неуместный вопрос на самом деле. Совсем неуместный вопрос. Пожалуй, я даже, наверное... <смех> удалю его, но это, блин, <смех> как вот быть? За спойлеры обычно бан, но это же прям вот спойлер, спойлер, спойлер. Но я его, ладно, просто удалю без бана на всякий случай. Фарход, приветствую. Так, а к слову, счет у нас 6-4 в пользу коллектива Young Blood и пихарь минус ХС машин. Жулик. ты дымах там где-то кто-то кого-то находит Поразительно. Поразительно, но middle все-таки падает у команды Youngblood, но правда, тем не менее, игроки как-то не очень, не очень пользуются тем, что у них упал мидл, У их соперников падает мидл, но они продолжают штурмовать коты Ну, в принципе, почему нет? Но так скажем, что это не совсем, да? Не совсем грамотно Почему бы не отправить хотя бы одного игрока развлекать соперников в миду, ну, коли уж такая ситуация представилась, да? Раз уж получается такая история, в которой, типа, вы можете заходить на мид и радоваться жизни, э, ну, такой тип. Саня, Рэбл и Юб раньше еще играли вроде как до полуфинала. Э, ну, а как они могли до полуфинала играть? Друг с другом Если, ну, это же, типа, турнирная сетка Рэбл пришли с одной половины сетки А Юб с другой совсем Они же не могли встретиться никак до полуфинала Но только если в рамках какого-то другого турнира Ну, не знаю, во всяком случае Никаких матчей Rebel против Youngblood У меня пока что не заказывал. 4 в три. Вот у команды Lion7 что-то с атакой сегодня произошло. Атака на тускане у них явно обычно, в общем-то, сильнее. То ли Youngblood слишком, как говорится, не по зубам, то ли что-то... Что-то пошло не так. Ну, разумеется, Way2Sexy слышит и попадает в кайс-машин. Ба да ладно! Ни хрена себе! Вот это флик, вот это уничтожило Вольверса, дамы и господа. Жесть просто, 8-4. Победа в первой половине безоговорочно достается коллективу Янгблад. И едем смотреть дальше. Как вас зовут? Фархот, меня зовут Саша Александр. Вроде нет, они на одной линии в сетке были, в четвертьфинале играли вроде. Но могу путать. Скорее всего путаешь, потому что Янгблад пришли ну снизу, из нижней части сетки. И из верхней части пришли Team Rebel То есть они бы могли тогда попасть друг на друга в полуфинале Или в четвертьфинале То есть они могут попасть в сетки друг на друга только один раз Такая вот, короче, история ну что, снова атака себя не может найти, но в этот раз хотя бы стрельбой смогли грамотно распределиться. Но по-прежнему есть АВП. На этот раз это пихарь. И пихарь, кстати, с авиком, как вы видите, не такой метки, как Вэйту Секси, потому что в соперника на котах надо было попадать это однозначно. Ну, немножечко не срослось. Весьма банальная позиция в сотне с авиком Но, как вы видите, даже эта позиция Помогает команде Youngblood Выходить на какой-то более-менее разумный Ситуэйшн Так скажем, один в один И трипл килл от пихаря Фу, дико. дико, дамы и господа 9-4 разваливает просто Кто-то писал, что они и 5 не возьмут Да, кстати кто-то писал, что Янгблад не возьмут 5 раундов. А вот как вы видите, да? Прикольчики, прикольчики-то. Ни хрена себе 5 раундов они не возьмут. Там просто 16 на 7. В эту секси уже настрелял, как бы. Это уже вообще не шутки. Ни один из игроков команды Лайн 7 столько не смог настрелять. Киса! Ну, начало. Опять же, начало выхода хорошее. А где все остальные-то? Кто еще должен выходить? Никто, видимо, больше не должен выходить. Ну, подумаешь, Кису и Пьюр Pleasure а продали. В принципе нормально Как бы почему нет ХС машин Вырубает жулика в to sexy ждет непонятно чего Ждет когда кто-нибудь придет с ним сфотографироваться Видимо на память ХС машин уже кстати говоря хорошую достаточную точку Занимает бомба устанавливается и И вот вам хорошая точка Хорошая точка, с которой не удается хорошо сыграть. 17 хп против 19, котлета воин против Эвольверса. Вот это прострел, дамы и господа. Э, жесть! Бесик, если б Саня молчал, я бы и не знал счет. В смысле, так я и так не знаю счет. То есть, а, а что, я про счет ничего не говорил? Кстати, Мерселс Хантерс э -э Закрылись почему-то Да, я видел, я видел сегодня в новостях У меня прилетала уведомляшечка Что они почему-то закрыли свой клан Хотя вроде как у них там грандиозные планы Вообще-то были Way too sexy, минус хайс машин Следом второй минус со снайперской винтовки Но тут как бы мне кажется уже становится Прям все-все очень-очень плохо Это первая карта, я больше скажу Это единственная карта Pure Pleasure и Evolvers э, делают по фрагу. Ситуация 3 в 3 выравнивается. И, как вы видите, смотрите, Lion 7 действуют, ну, смешно, но правильно. Они поняли, что АВП находится на А, и решили просто продавить точку Б. Абсолютно, на мой взгляд, конечно, правильное решение Жулик остается 1 в 3, его, по-моему, уже чекнули И тут, если его чекнули, такое просто не выигрывается Завершающий фраг за Pure Pleasure и 10-5 итоговый счет первой половины Ну, достаточно, честно сказать, такой гуманный счет, что для одних, что для других Но я бы, конечно, сказал, что Line 7 первую половину сыграли весьма-весьма посредственно я, Саня, про текущий счет А, про текущий! Боже мой, понял Все, понял, извиняюсь Санек, как думаешь, Юб выиграют? Ну, шансы есть, во всяком случае Они перешли в атаку И в атаке, по идее, должны сыграть Еще лучше, чем в обороне Потому как я являюсь адептом Так скажем, атакующей стороны На карте Тускан Для меня всегда она была, есть и будет сильнее, чем оборона и мне обидно, когда команда проигрывает в атаке, но выигрывает в обороне Типа не надо так Поэтому здесь я бы, конечно, ставил на то, что Янгблад э, выиграют Но ну, вы сами видите, что делает Pure Pleasure Три головы с юспай, последним остается Жулик Ну, Жулик, конечно, опасный, я уж говорил, может Зачекал одного А здесь еще два, неожиданность какая Таисия, спасибо большое за подписку, ну и жулик, собственно, до сих пор еще не убит Но за ним уже, как говорится, выехали, а ему вообще ничего не страшно А он еще и продолжает отстреливаться Я не буду спойлерить эту игру, я уже знаю результат Нет-нет-нет, спойлерить не надо За умышленные спойлеры, все-таки за стопроцентные спойлеры прилетают бан Ну, то есть там, типа, счет или кто выиграл, вот за такие штуки прям... Ребят, не обижайтесь. Как бы я хорошо к кому не относился, но даю бан и не разбаниваю потом. Поэтому давайте без этого. Потому что многие не следят, как правильно в чате кто-то подметил. То ли Юра, то ли Бесик, по-моему. Многие не следят за турнирным counter и 1.6. Снова Pure Pleasure, черт возьми, врывается на банан. С квадрокиллом и последний минус за хс машинам Экономически у Янгблат выглядел, ну, прям, честно говоря, немножко упадочно. Хотелось бы, конечно, поинтереснее видеть экономически. Но, с другой стороны, подъем экономики это тоже не проблема. Таким как бы образом, что получается? Получается, что коллектив Youngblood просто быстренько слили раунд, восстановили себе экономику чуть-чуть, да, но решили провести еще одно эко, что я считаю, конечно, правильным решением. Так, ну я уже говорил, да, что я такие сообщения публиковать точно не буду. Дабл Килл от ХС машина, и пихарю разносят котелочек. Я не знаю, но, к сожалению, догадываюсь. Но я, к сожалению, тоже, да, догадываюсь уже 10-8 А я не знаю, это что, демку транслируют? Э -э да, это демо запись транслируется Матч был, к сожалению, в тот момент, когда я не мог комментировать И игра уже была сыграна, поэтому, да, некоторые люди напрямую непосредственно знают э -э счет матча И некоторые люди, более того, находящиеся в чате, даже знают Uh, не просто так понаслышке, а участвовали в этом матче. ХС машин. Энтрифраг по Дарику. секси, котлета воин, жулик, пихарь. Ну, хоть кто-нибудь постреляйте в кого-нибудь. Жулик. Минус киса. Услышал меня и пострелял. эту секси. Минус pure pleasure. Ну здесь снайперская винтовка в руках Эвольверса. И минус по миду. Нужен срочно саппорт. Срочно порезовите кого-нибудь, кто сможет помочь Эвольверсу на этой позиции. ХС машин. Минус котлета воин. Минус от компли Девила и рассыпались Выйду секси, Находясь в фуллблайнде, выхватывает маслинку от хайс машины И это 10-9, дамы и господа Девайсный раунд, к сожалению, был нереализован у коллектива Youngblood Я так понимаю, что это были последние 10 раундов, взятые молодыми <laughs> Ну, я надеюсь, нет Я надеюсь, что ребята... Возьмут еще хоть что-нибудь, но потому что проигрывать атаку, как я уже говорил, по моему мнению, это вообще неправильно. Но они взять ни одного раунда в атаке еще неправильнее. Котлета Воин минус киса. Вот неудачная аркада. И Лайн Севен зря на самом деле выходит в аркаду на команду, которая выиграла у них первую половину со счетом 10-5. То есть это уже очевидно, что соперники стрелять умеют, и поэтому их нужно технично, так скажем, вытаскивать на какой-то. На какую-то позицию и на этой позиции расстреливать, но уж ни в коем случае не выходить в аркаду Ух ты, какие интересные бусты пытаются предпринять ребята из Youngblood но... <laughs> но даже в этом бусте Дарик умудряется получить по голове Пихарь отъезжает следом за ним, а Complete Devil просто ну никак не унимается в эту sexy погибает на миду и все, и это 10-10, дорогие друзья Развал кабинетов, беда, тоска, печаль Временный ничейный результат, счет во второй половине 5-0. Теперь Lion7 показывают железобетонную оборону. Странно, опять же, что ни одна из команд не показывает железно-мощную атаку. Вот что меня удручает в современном Counter-Strike 1.6, что все привыкли круче играть в обороне. Все забыли какие-то красивые масштабные раскидки прострелы за атакующие стороны. Ну, нельзя так, ребята, нельзя. Complete Devil, HS машин, Pure Pleasure, и это только начало раунда, как говорится. Way to Sexy с жуликом остались вдвоем, и Way to Sexy понимает, что лучше даже и не пытаться. Просто лучше не пытаться туда выйти, Pure Pleasure моментально бреет оппонента, один жулик остается. Хае под ноги прилетает, он отстреливается, конечно, отстреливаться можно очень долго и упорно. Со всех сторон уже идут просто кушать, не знает кого стрелять, Бедный загнанный зверь Короче, кошмар, да, я не знаю, что сказать 11.10, команда Lion7 вырываются вперед На завтра есть какие-нибудь игры? Да Завтра, дорогие друзья, шоу-матч между командой ветераны и командой Lion7 Матч, кстати говоря, будет проходить по формату Best of 3 И я, кстати говоря, не знаю результат этого матча и, кстати говоря, его, вероятнее всего, кроме команды Lion7 и ветеранов, тоже никто не знает. Потому что, я как понимаю, он так в тихую проходил. Квадрокил от Lion7, потеряв всего двух игроков, сделать четыре минуса, на мой взгляд, размен для львов абсолютно удовлетворительный. Но, конечно, что касаемо команды Youngblood... Над атакой надо работать То же самое, что я постоянно говорю команде СОД Надо работать над атакой Атака прям слаба 12-10 А что за ветераны? А, не могу сказать, потому что пока не знаю, что за ветераны Я же матч еще не комментировал Ветераны старый клан, они сильные, да? Ну, здорово Здорово, если сильные я из L7, я не знаю, но это интересно Значит, тебя не взяли Pure pleasure, entry, фраг, котлета, воин, даблкил И неужто? И неужто, наконец-то, приближаются, Янгблад, к тому, чтобы, чтобы что? Чтобы что? вы что? Остановитесь! КС-машин, даблкил, пихарь разменивается, и жулик остается один против двоих. Но здесь, кстати говоря, один против двоих. Ситуация уже поприятнее, вполне себе играбельная на самом деле. А учитывая, что последний... Нет! И даже здесь фиаско, братан, комплит. Девил просто не позволяет соперникам надеяться на победу. 13-10, совсем немного остается... Между Line 7 и финалом. Вот совсем немного. В общем-то, немного и между Young Blood и финалом. Но по побольше, так скажем, да, побольше. Жулик вечно остается, вечно пытается затащить. Но вот что-то все не складывается. Мне прям жалко его. Ну, прям жалко. Прям честно, искренне жаль, что не складывается постоянно. Ну, тут даже не успел Дарик никуда высунуться. ХС-машин. Просто ХС-машин. Мог делать клач, жаль, жаль не залетела. Да, бесик, согласен. Согласен. Но вот просто, опять же, хорошая позиция была занята Комплит Девилом. Потому что он стоял как бы э, в пол корпуса только, да. И плюс не просто стоял, а сидел. То есть там хитбокс был минимальный, в который можно было попадать. И здорово, здорово. АВП в руках Эвольверса второй промах. Серьезно? У увольте его. Все, уволили. <смех> Пришел жулик на мидл и уволил, а следом еще одного. Вот это да! Pure Pleasure один против двоих. Вот это нахрен да. Ну вот красиво сейчас Янг Blood обыграли, этот раунд. Красиво. И коты, и мидл играли. И все вроде бы настолько было синхронно, что. Да ладно, если честно, вот объективно раунд проиграли, потому что и Вольвер с ВП два раза выстрелил, ни в одного не попал. Это могло быть два трупа. Выход с котов уже тем самым остановился бы и Жулик остался бы один в три. Вот и все. Беда. Беда, но не приходит она одна. Эвольверс, я думал, только я умею так с АВП стрелять <laughs> Ну, нет, кстати, я приблизительно так же, как и Вольверс стреляю Так что нас много таких вон вонаби-снайперов Но, entry фраг от Complete Devil, а следом от хайс машины Еще один минус, пихарь говорит, pure pleasure А вы, простите, куда идете? А вы, говорит, пропуск мне сначала покажите Пропуск предъяви Иначе не пущу Ну, а пропуска, как оказывается, не было 14-11 Лайн-7, ну, практически Вплотную уже стоят на черте На черте Черта это не черт, в смысле, да? Вот, ну, короче, тут Три раунда Янгблата Это чтобы сравняться А учитывая, что они во второй половине сейчас летят Со счетом сколько? 9-1 Я вообще ни хрена, простите меня, не верю Конечно Что такое возможно Киса в упоре забирает Дарика. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, <свечес> боже мой. Ну, нет, все, здесь уже, по-моему, можно просто паковать чемоданы и уходить. Счет 15-1. И как в чатике писал. Äh... Дью Логан, надеюсь, правильно прочитал, да, Дью Логан, э, Юнг Блуд пишите ГГ. Здесь, наверное, действительно уже в пору писать ГГ, но если такое не удается продавить, то я вообще, в принципе, молчу. Да, диглы сейчас, конечно, будут, опять какое-то давление, но мы только что видели раунд на диглах, как бы. А здесь раунд на диглах с одним калашом и веры в подобные раунды. Э, все меньше и меньше. Пьер Pleasure минус Дарик жулик, забирает Эвольверса. Ну, команде Line 7 Самое главное сейчас жулика забрать И все будет, в принципе, уже хорошо Пихарь Запихнул комплит девил, Ой-ой-ой, какой прострел болезненный Наполовину лайфбара Дробовик? Че? Дробовик? Иса с просто стояла за углом Ну, ладно Весь мои полномочия, все. Отдача раунда, конечно, сейчас практически неизбежно. Три в одного. pure pleasure. Как бы хорошо не стрелял, но... Ну, три в одного. Еще и дым при этом очень некрасивый лежит. Попытка ворваться в смоки. И тут как бы пихарь запихивает еще одну пульку. 15-12. Держится Янгблад. И даже такой парадоксальный бай. Четыре дигла с одним калашом, но тем не менее все равно зашел. Ну, вот просто... Полноценный девайсный, 5 калашей, куча гранат, и мимо. А здесь что? А здесь диглы, калаш и. Простите меня, голая задница. И все равно они а, выигрывают этот раунд. Ну как? Ну, Youngblood, ну вы что? Ну, должно же быть, по идее, с точностью наоборот, как диглы выигрывают, когда они выигрывают девайсы. Ну вот сейчас. Полностью вооруженные, и энтрифраг делают не Янгблат, как вы видите, да, хайс-машин, конечно, лишается 72% здоровья, но это просто 72% здоровья и ничего кроме Зато он делает два минуса, минус дарик, минус пихарь и котлета воин уже без головы Опять же, кто делает фраги в команде Янгблат? Жулик, но если мы посмотрим на статистику, то, конечно, далеко не только жулик Совсем далеко не только жулик Но он один из э, центровых достаточно персонажей коллектива Youngblood Ну, way у секси, конечно, на, первом, на первой строчке Но статистика у них одинаковая Разве что пинг только отличается 43 секунды до конца раунда Атака в числе трех игроков против четверых игроков обороны Пытаются выйти на коты Ну, на коты, кстати говоря, на мой взгляд, конечно, сейчас не совсем Уместно выходить, потому что здесь прием котов э, готов Киса, и Вольверс, и Киса. Вот, просто многоходовочка, мать вашу. Даблкил от Кисы минус от Evolvers, и и Вольверс на дальней дистанции с Авиком все-таки э, сообразил попасть. Вот этот поворот, дорогие друзья. 16-12, поздравляю команду Lion7 с выходом в финал. Их там ждет команда Агрессив, желаю ему удачи в этом матче. Ну а коллектив Youngblood... Uh, сыграют с командой Team Rebel, если, конечно, матч за третье место, опять же, в рамках этого турнира будет проводиться. Голосование я заканчиваю, матчи сыграны, и по результатам голосования сейчас прилетит uh, в чатик, собственно говоря, uh, этот самый результат. 55%, это подавляющее большинство, было отдано за, ком... за то, что в финале сойдутся Line 7 и Aggressive в очередной раз команда... Чата выигрывает в голосовании, так скажем С 10.5 до 12.6 Да, камбэк, кстати говоря, просто гениальнейший от команды Lion7 прям... Это, наверное, последнее, во что я мог поверить Из того, что могло произойти Что ж, дорогие друзья, вот как-то так Вот такой вот полуфинал Ну, лично я впечатлен игрой агрессив Очень агрессивно сыграли, очень здоровский мираж получился Lion7 бесподобнейший камбэк Янг конечно, плохая атака, надо работать над атакой. Ну, а команде Ребл, Тим Ребл, просто надо вообще работать над стрельбой, потому что их просто банально э, перестреливали. Спойлеры не надо в избежании банов и прочего, да. Но, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я прощаюсь с вами, у микрофона был Александр Найсмирнов. смирнов Приходите завтра в 18.00 по московскому времени. Будем смотреть шоу-матч между лайн 7 и Ветераны. Да и все. И все. А тут уже теперь только точечка, пакета. Ну и, конечно же, хорошего вам настроения, дорогие друзья. Жду вас всех завтра. А у микрофона был Александр Найсмирнов. Чао.